Привет, посетители психушки! Спасибо за вашу поддержку и добро пожаловать на новое видео. Есть ли в вашем окружении человек? Кто в последнее время ведет себя странно? Возможно, они были более тихими, чем обычно, или, может быть, они набрасываются на всех. Кто с ними общается? Одна из причин, которая может повлиять на их поведение. Может быть то, что они чувствуют себя подавленными, но не хотят или не могут выразить свою печаль. Так что если вы беспокоитесь о своем друге или любимом человеке, вот шесть признаков того, что они втайне чувствуют себя подавленными. Первый. Они часто принижают себя. Каждый человек иногда испытывает неуверенность в себе, будь то уклонение от социальных контактов, отказывается брать на себя важную роль или ощущает общую неуверенность в себе. Люди могут принижать себя в качестве защитного механизма. Поэтому, если вы видите, что кто-то очень критичен и сурово относится к себе на регулярной основе, возможно, вы захотите проверить его и спросить, как прошел день, неделя или месяц. Возможно, есть какая-то причина, стоящая за их самоуничижением, которое они так ждали, чтобы поделиться. Второе. Они часто бывают угрюмыми. Обижается ли ваш друг на вас без причины? Иногда люди могут иррационально расстраиваться по пустякам, потому что чувствуют себя подавленными. Хотя это легче сказать, чем сделать. Постарайтесь не принимать это на свой счет и понять истинную причину их эмоций. Разговоры, которые начинаются со слов «Можешь рассказать мне, как ты себя чувствуешь в последнее время?» Или, пожалуйста, дайте мне знать, если что-то не так. Могут помочь пригласить тех, о ком вы заботитесь. Открыть свои скрытые проблемы. Даже если они начнут вырываться на вас, просто высказав свои мысли, они, скорее всего, быстрее отойдут от своих негативных эмоций. Номер три. Они легко теряют интерес. Знаете ли вы кого-то? который всегда и ко всему относятся бесстрастно? Потеря и обретение вдохновения – это естественная часть человеческого поведения, и некоторые могут чувствовать себя более уверенно в определенные дни больше, чем в другие. Однако, если вы заметили, что кто-то отменяет все свои планы или отказывается пробовать что-то новое, а также проявляет необычную беззаботность, возможно, они отказались от поиска радости и страсти в жизни. Это может быть связано с тем, что они пытаются подавить свою грусть или тратят большую часть своего времени, пытаясь бороться с собственными негативными мыслями и эмоциями. Номер четыре. Они молчат. Замечали ли вы, что ваш обычно разговорчивый и открытый друг в последнее время ведет себя очень тихо? Это изменение в их поведении может быть признаком того, что они втайне чувствуют себя подавленными. Их молчаливое поведение может быть связано с тем, что они пытаются держать свои наболевшие проблемы в себе. В конце концов, молчание можно рассматривать как естественный защитный механизм для тех, кто испытывает грусть или даже депрессию. Опять же, если есть серьезные симптомы, немедленно обратитесь к специалисту. Номер пять. Они постоянно тревожатся. Хотя печаль не обязательно вызывает тревогу, эти две эмоции часто связаны между собой. Некоторые из признаков тревоги, на которые следует обратить внимание, это беспокойство, учащенное дыхание, обильное потоотделение и постоянная дрожь. Возможно, есть что-то, чего они действительно боятся, что может привести к другим негативным эмоциям и вызвать сильное расстройство. В таких случаях полезно дать им понять, что вы заботитесь об их благополучии и готовы выслушать. Благодаря вашей поддержке более вероятно, что они будут чувствовать себя комфортно с вами. Открыто рассказать о некоторых проблемах, с которыми они, возможно, сталкиваются. И номер шесть. Им не хватает сна. Вы когда-нибудь ложились спать только для того, чтобы быть атакованным потоком навязчивых мыслей? которые не дают вам уснуть? Нежелательные тревожные мысли часто возникают после травмирующих событий или даже стрессового дня. Когда ваш разум понимает, что вы находитесь в безопасном месте, эти навязчивые мысли, как правило, всплывают вновь. Поэтому люди, которые втайне испытывают грусть, могут испытывать сильное беспокойство и непостоянный сон. Возможно, вы захотите проверить своего коллегу или друга. Если вы слышите, как они говорят о постоянных проблемах с ночным отдыхом, а вы знаете кого-нибудь, кто проявляет какие-либо из этих признаков, которые мы упомянули? Если вы знаете кого-то, у которого наблюдаются все вышеперечисленные симптомы и даже больше, возможно, стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью, например, терапевта или психолога, чтобы проверить, нет ли у него депрессии. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно.